Наших, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3D ДМах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном, это, естественно, таких больше для макетирования прототипирования, то вот, есть, э соответственно, в основном это мягкие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 Здесь мы ее внучку Вот набор справок элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография это пускостное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Хорошо. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такое же исследование СМРТ, МРТ, который мягкие ткани отображает.